В последнее время мы все чаще э, слышим истории, когда люди отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду. Э, Целлюлезно-картонный комбинат в Светлогорске, завод «Омскарбон» в Могилеве, э, «Кроноспан» в Сморгоне и, конечно, аккумуляторный завод в Бресте – это только самые громкие из этих историй. Все эти кейсы показывают, что на сегодняшний день в Беларуси не обеспечены эффективные механизмы участия общественности в принятии экологически значимых решений. А это приводит не только к непродуманности этих решений, но и к росту социальной напряженности и конфликтности, которые иногда доходят до открытого противостояния. Надо напомнить, что Беларусь является стороной Орховской конвенции, которую мы подписали и добровольно таким образом взяли на себя обязательства по обеспечению участия людей в принятии экологически значимых решений. Для того, чтобы понять, как мы выполняем эти обязательства и понять, что не так с участием общественности, Центр Европейской Трансформации совместно с Общественным Днём и Кодом провели в феврале мае этого года исследование, которое является логическим продолжением такого же исследования, которое мы делали в 2014 году. Целью нашего исследования было разобраться, какие механизмы участия общественности существуют на сегодняшний день и какие из них наиболее эффективны. На чем основаны выводы нашего исследования? Это анализ законодательства белорусского и его соответствия Орхусской конвенции. Это анализ э, кейсов э, участия общественности, начиная с 2014 года, э, который можно найти в открытых источниках. И это э, данные результаты 32 интервью, которые мы провели для того, чтобы понять и узнать мнение и установки всех заинтересованных сторон в этом процессе. Первое, что нас интересовало в этом исследовании, это зачем вообще нужно участие общественности в принятии решений, и что по этому поводу думают заинтересованные стороны. Можно сказать, что все ценности и цели, которые есть в этой теме, они разделяются на два больших блока. Первое – это все, что связано с демократическими ценностями и с правом граждан на участие в принятии решений, в том числе и решений, влияющих на ту среду, в которой они живут. А второй блок ценностей и цели абсолютно прагматический. Дело в том, что практика показывает, что не бывает абсолютно безукоризненных специалистов, не бывает абсолютно правильных решений, и поэтому чем шире круг и чем больше людей вовлекается в компетентное и квалифицированное участие в обсуждении проектов, в выбор места для реализации того или иного строительного проекта, тем лучше, эффективнее, экономнее, безопаснее в итоге получается само решение. Однако разные заинтересованные стороны, разные стороны, включенные в этот процесс, видят участие общественности по-разному и заинтересованные в ним, к сожалению, тоже очень по-разному. Вообще, когда говорят об общественности, прежде всего имеют в виду местных жителей и местные сообщества. В силу достаточно низкой общей гражданской активности и компетентности белорусов и отсутствия практики и привычки участвовать в принятии разного рода решений, к сожалению, местные жители часто недостаточно включены в этот процесс, в том числе потому, что не испытывают к нему особенного интереса. А в результате чаще всего получается так, что местные жители вовлекаются в этот процесс, когда, например, стройка уже начата. То есть, очевидно, поздно для того, чтобы каким-то образом согласовывать интересы и менять ситуацию. Кроме того, чаще всего мы все, как обыватели, не зная хорошо и глубоко об инструментах участия общественности, воспринимаем как единственную возможную форму это проведение собраний, в которых можем прийти и высказать свое мнение, не владея другими инструментами, которых гораздо больше. Самой заинтересованной стороной на сегодняшний день в обеспечении участия общественности являются общественные организации. Плюсом является то, что такие общественные организации к сегодняшнему дню наработали достаточно серьезный экспертный организационный потенциал и очень часто становятся ну, таким локомотивом процесса вовлечения общественности в общественное обсуждение, либо в иные какие-то формы. Хотя, надо сказать, что иногда их интересы сильно не совпадают ни с интересами местных властей, ни даже с интересами местных жителей. Местные власти, инвесторы, застройщики, девелоперы, в принципе, в идеале должны быть одной из самых заинтересованных сторон в вовлечении широкого круга людей в обсуждение их проектов. У них есть как бы, вполне понятная прагматика по этому поводу, поскольку это снижает риски и самого строительства, и риски общественной реакции если проект кому-то не нравится. Однако сегодняшняя ситуация в Беларуси далека от идеала, и чаще всего и работники местных администраций, и бизнесмены, которые занимаются строительством, воспринимают общественное обсуждение и участие общественности вообще как ну, в общем, достаточно пустую формальность, необходимую обязанность, которую следует выполнить, потому что она записана в законе, но не видят в ней ни смысла, ни цели. А следующий вопрос, который нас интересовал, это какие формы участия общественности есть на сегодняшний день и какие из них эффективны. Надо сказать, что сегодня общественные активисты, местные жители и просто заинтересованные граждане используют достаточно широкий набор инструментов, пытаясь повлиять на принятие тех или иных решений. Это в первую очередь все, что регулируется законом обращения граждан, то есть направление обращений, жалоб, петиции, предоставление независимых экспертиз и новые типы документов, которые позволяют вступить в коммуникацию с местной властью или с застройщиком по поводу того, как будет реализован проект. Эффективность их, как правило, очень зависит от того, в какой ситуации они применяются и насколько серьезные интересы в этой ситуации замешаны. Белорусское законодательство предусматривает также проведение местного референдума как одной из форм такого участия. Но несмотря на то, что в белорусской практике есть прецеденты попытки использования этого механизма при отстаивании Севастопольского парка и при проблемах с тем же аккумуляторным заводом в Кресте, однако, к сожалению, ни разу инициативная группа по проведению такого референдума не была зарегистрирована местными властями. Наиболее эффективным механизмом привлечения общественного внимания вызывание общественного резонанса. То есть, когда э, озабоченные какой-то проблемой люди привлекают внимание СМИ, привлекают э, внимание э, лидеров общественного мнения вызывают или как бы выводят на чистую воду какие-то скандальные факты, это является таким механизмом давления на тех, кто принимает решение, решение, как считает общественность, неправильное. Очевидно, что такой способ реакции — это свидетельство о неэффективности ну, как бы нормальных мирных механизмов, потому что часто он доводит до открытого противостояния, открытых протестов, конфликтности, которые уже тяжело разрешить с учетом интересов всех сторон. Наконец, белорусское законодательство предусматривает специальную форму вовлечения общественности в принятие экологических значимых решений и решения о строительстве — это проведение общественных обсуждений. Несмотря на то, что эта форма обеспечена нормами, регламентами, законом, большинство активистов, да не только активистов, но и представители проектировщиков, и эксперты оценивают ее эффективность также как достаточно низкую. Есть как минимум три больших причины, три серьезных фактора, которые влияют на эффективность общественных обсуждений. Во-первых, это ограниченность и несамостоятельность местных властей в принятии решений. В Беларуси местные власти, будучи встроенными в систему управленческой вертикали, не являются полностью самостоятельными, во-первых, а во-вторых, в своих установках ориентируются, в первую очередь, на планы, программы и приказы сверху, а не на мнение и удовлетворенность местных жителей. А второй фактор ⁇ это отсутствие достаточных ресурсов на а, организацию проведения общественных обсуждений. Местные власти, которые являются организаторами этого процесса, часто просто не обладают ни временным, а, ни достаточным материальным, а, ни квалификационным ресурсом для того, чтобы обеспечить общественные обсуждения так, чтобы они действительно были обсуждениями и так, чтобы они действительно вовлекали все заинтересованные стороны. Ну и, наконец, третье ⁇ это установки и компетенции участников. На поверхности находится та проблема, что мы имеем достаточно высокий уровень недоверия друг другу и со стороны местных властей, и застройщиков и инвесторов, и со стороны общественности как таковой а во-вторых, достаточно низкий уровень компетенции и нехватку этих компетенций в, у всех участников этого процесса. Речь идет как о юридической грамотности, о возможностях разбираться с законодательством, о специальных знаниях, которые связаны со строительством и проектированием, и, наконец, с компетенциями, которые связаны с ведением диалога как такового, с возможностью разбираться и находить консенсус, приводя к какому-то минимально приемлемому решению интереса, у разных сторон действительно разные. Еще одной областью, которая вызывает много нареканий, является информирование о проведении общественных обсуждений и входе в них. Несмотря на то, что эта часть процесса очень строго регламентирована законом, но поскольку местные власти не заинтересованы в том, чтобы реально вовлечь людей в принятие решений, то чаще всего она проводится достаточно формально. Очень трудно себе представить, что можно действительно э, привлечь внимание и вовлечь в обсуждение э, целевые группы заинтересованных местных жителей э, путем публикации объявления на сайте э, местного райисполкома и местной газеты. Причем объявление написано совершенно формальным чиновничьим языком, с использованием технических терминов, не вызывающего э, никакого интереса и не пробуждающего интереса у местных жителей. Если э, информирование и вовлечение общественности в, обществен... в проведение общественных обсуждений и случается, то, скорее всего, и чаще всего за счет того, что находятся местные активисты или местные общественные организации, которые обращают внимание на это строительство, и уже они привлекают СМИ, могут каким-то образом вовлечь людей, распространить информацию, поднять волну и так далее, и так далее. А вторая очень проблемная область в проведении общественных обсуждений — это учет, учет мнения общественности. А дело в том, что общественное обсуждение в Беларуси, как ну, в принципе в большинстве стран, носит консультативный характер, то есть это не элемент прям, прям, прямого воздействия, прямого принятия, принятия решений, например, большинством голосов. Однако в нашей стране чаще всего учет мнения общественности сведен к простой фиксации. То есть создается ощущение, что самое главное – дать людям возможность высказаться, а повлияло это на принятие решений или не повлияло, это уже никого не интересует. Понятно, что такая ситуация совершенно не мотивирует людей к тому, чтобы больше принимать участие в такого рода вещах и принимать в том числе на себя ответственность за те решения по поводу их территории, которые реализуются в их городе, поселке или в стране Беларусь в целом. Наконец, одной из важнейших проблем – в Беларуси общественность вовлекается в принятие решений на очень позднем этапе. То есть тогда, когда чаще всего проект уже есть, он уже подготовлен. Теоретически, конечно, он может быть изменен, и вообще строительство может быть отменено, но понятно, что все это будет нести очень большие издержки. Большинство активистов, большинство проектировщиков, большинство экспертов говорят о том, что э, людей нужно вовлекать или хотя бы информировать, начиная с самых ранних этапов замысла проекта. Это позволит не только получить много полезной дополнительной информации, но и э, снизить социальную напряженность, снизить конфликтность и постараться э, привести, прийти к э, наиболее правильным решениям, наиболее оптимальным, наиболее безопасным. Подводя выводы исследования, э, можно сказать, что э, есть позитивные изменения, которые мы можем отметить, которые произошли за эти шесть лет. Изменяется законодательство, э, есть э, некоторые Позитивные подвижки в этом направлении, хотя системности и программности в изменениях этих не наблюдается. Кроме того, очевидно, что само по себе изменение законодательства не способно усовершенствовать практику, потому что любой закон можно выполнить формально, любой регламент можно выхлостить до такой степени, что смысл и цель его потеряется. А вторым позитивным сдвигом, пожалуй, стоит признать, что большинство заинтересованных сторон стало шире смотреть на сам вопрос участия общественности в принятии экологически значимых решений решения о строительстве. Сегодня те, кто в теме, уже не думают об этом, как только о проведении каких-то собраний, которых можно обсудить что-то, и даже проведение общественных обсуждений, понимая, что есть очень разные формы и очень разные возможности вовлечения людей, вовлечения заинтересованной общественности, независимых экспертов на любых этапах этого процесса. Хотя ряд проблем, которые мы отмечали в 2014 году, он остается актуальным и сегодня. Кроме действия системных факторов, это по-прежнему низкий уровень компетенции, низкий уровень гражданской активности, это вопросы информирования и учета мнения граждан при проведении общественных обсуждений и поздний этап вовлечения общественности в принятие решений, которые влияют на благоприятную окружающую среду и которые влияют на строительство тех или иных объектов в тех местах, где мы живем.